Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах, если что. Началось обновление на Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4 очередное, и, как всегда, одна и та же реакция на мой видос об обновлении. Ошибка обновления. Одна и та же уже на протяжении двух лет. Двух лет, ребят. Ну, вообще, есть поисковик на каждом канале, да, где вы можете задать, допустим такую фразу, ошибка обновления, выйдет видосики, где вы сможете посмотреть и уже решить как бы эту проблему в принципе. Потому что у меня как минимум два видео об этом уже есть, это третье. Так вот, дорогие друзья, да, бывают две ошибки, по крайней мере, которые лично я видел, точно существуют. Если у вас какая-то другая, пожалуйста, напишите в комментарии видео, попробуем вместе решить эту проблему. Первое. Ошибка копирования, короче. Вы начинаете обновление на смартфоне часов, но не удается. Все, ошибка и все вылетает. Для этого что нужно сделать? Отключаете Bluetooth на смартфоне, на часах включаете Wi-Fi, подключаетесь к сети Wi-Fi и обновляетесь с часиков, прямо с часиков обновляете, и все у вас станет 100%. Другая проблема. Когда вы пытаетесь обновить, допустим, через... Мобильную сеть не через Wi-Fi, а мобильную сеть не дает обновиться. Для этого просто включите Wi-Fi, просто включите Wi-Fi. Не надо даже ни к чему цепляться, просто чтобы он был включен. Вот такая вот какая-то интересная штучка выявилась именно вот в этом обновлении. Один из подписчиков канала написал это в Телеграме. Прикольно, ему посоветовали включить Wi-Fi и все заработало. Еще были такие ошибки, это, кстати, третий уже. Да, видите, я вас обманул. Три. Третья ошибочка была на, в прошлых обновлениях, это когда обновлялись Galaxy Watch 4. У кого был включен режим разработчика, у тех почему-то... Не шло обновление. Когда они выключали режим разработчика, естественно, отключали отладку по Wi-Fi, отладку по ADB, и потом уже выключали сами параметры разработчика, и после этого обновление вставало. Попробуйте эти три способа. Ну, а далее будет видосик, возможно, даже сегодня, о том, если у вас после обновления вдруг часы начали быстро разряжаться, что делать, да? И тормозить. Вот что делать. Об этом будет видосик про Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4. Спасибо за ваше внимание. Пока и до новых встреч.